Всем привет, меня зовут Василий. Я недавно продал свой бизнес и столкнулся с такой ситуацией, что деньги, которые я получил, нужно как-то сохранить до следующих дней, Ну, заодно при возможности приумножить. И тем самым слово «инвестирование» для меня обрело вдохновляющий смысл. Об инвестировании я знал всего лишь то, что кто-то там где-то на фондовом рынке что-то покупает, что-то продает. Семье тем никто не занимался, поэтому знание о фондовом рынке было общее поскольку только начал вливаться в тему, начал экспериментировать и первыми оказались супервлекательные так называемые хайпы. Поначалу даже получил небольшую прибыль и это зацепило еще глубже в этот болото. слил порядка 30- 40 тысяч рублей, пусть сумма небольшая, но негативный осадок от моих инвестирований остался. Вывод зарекся никаких своихходных вложений уж точно пока не разберусь как это работает. Естественно, полезной информации в интернет, штурмовал YouTube, после не одной недели вливания своему мозг того, что предлагалось, начал понимать, что все уж как-то размыто, конкретики никакой. И можно сказать, что судьба по моему запросу найти грамотного аналитика, консультанта, как бы направила дня к инвестору Максиму Петрову. Поначалу, после ранее полученной информации с интернета, доверия к Макс-Капита особо не было. Но чем больше я получал информации от Максима, тем больше поражался тому, что знал об инвестировании совсем то, что оно на самом деле из себя представляет. Максим Петров с богатым опытом работы в области инвестирования. Прохождение экспресс-курса с первого урока и первого домашнего задания я понял, что здесь все серьезно. Проходя курс, я не просто понял, что такое инвестирование, я приступил к действию. Я открыл брокерский счет. Я делал анализ компаний, покупал акции, получил конкретную информацию, где что нужно смотреть и на что обращать внимание. А самое главное, Курс дал понятнее, с какой целью я начал путь инвестора и какой цели я хочу добиться. Не спекуляцией, а именно очень грамотным долгосрочным подходом к инвестированию, направленным на увеличение капитала. Причем порог входа в данную область совсем адекватный. По ходу обучения я получил конкретно пошаговый план своей жизни, выставил свои цели. И с Max Capital я их добьюсь. Я рекомендую всем, кто чувствует, что хочет пойти в этом направлении, не делайте своих ошибок, не лезьте в дебри, не забивайте голову размытой информацией об инвестировании, а начинайте работу с Max Capital, где вы получите проверенную конкретику для действия и вас научат правильно и расчетливо вкладывать деньги. Всем удачи! Лично я с Макс Capital и с Максимом Петровым.